Приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу показать, как связать вот такие пинетки. Они вяжутся полностью платочной вязкой. С такими завязочками они вяжутся очень просто. Вязала я их из пряжи пехорка. Детская новинка. Светлая вишня, 363 артикульния, в 50 граммах 200 метров, стопроцентный, акрил высокообъемный. Вязала я спицами номер три, в две нити, еще мне понадобились ножницы и глад для сшивания. Так, по подошве у меня получились эти пинеточки. Одиннадцать сантиметров. Начнем вязать. На спице я набирала сорок петелек. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тридцать девять сорок. Уже сказала, эти пинетки вяжутся платочной вязкой. То есть все петельки у меня лицевые. Первый ряд вяжется обычной лицевой за заднюю стенку сверху все последующие ряды будут вязаться первую снимаю за, за переднюю стенку снизу каким-то образом не забывайте ставить пальчик вверх подписываться на мой канал будет много всего интересного так мне нужно будет провязать прямо 20 рядов то есть вот этих вот изнаночных дорожек должно быть у меня 10, 10, вот первые уже есть, еще. еще 9. Так вяжем самостоятельно 20 рядов, то есть 10 вот таких дорожек изнаночных. Итак, я связала 20 рядов. Получилось у меня раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10 изнаночных дорожек. Сейчас нужно будет закрыть 8 петелек отсюда и отсюда. Закрывать я буду таким способом, двумя разными способами, скорее всего. С этой стороны я буду, первую снимаю, провязываю, протягиваю. Петельки не затягиваем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вяжем до конца ряда оставшиеся петельки лицевыми. Поворачиваю работу, и здесь нужно закрыть 8 петелек. Закрывать я буду с этой стороны. Провязываю по 2 вместе: раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8 почему я так сделала, по разному закрыла здесь я провязывала петельки и протягивал то есть я провязала один ряд получился здесь когда закрываете получается плюс один ряд провязывается довязала ряд до конца то есть у меня выровнялось количество рядов Здесь мне лишний ряд не нужен будет. Я его закрыла просто по две вместе. Здесь у меня должно остаться двадцать четыре петельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Сейчас нужно будет вывязать дырочки для веревочек. Первую снимаю, провязываю две вместе, делаю накид обычный, две вместе, накид, две вместе, накид, и так до конца ряда. Две вместе, накид и кромочная. Вот, провязала, дырочки сделали мы для завязочек. Сейчас все петельки вяжем снова лицевыми. Так, провязываем все до конца ряда кармочная итак Сейчас нужно будет мне связать вот эту часть. Она состоит из 14 рядов, то есть 7 изнаночных дорожек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, И вот здесь седьмая. Вот получается вот эта вот первая дорожка. И еще должно получиться 6 дорожек есть 14 рядов первый ряд я провязала так вяжем самостоятельно 24 петельки у меня на спицах я их вяжу все лицевыми за переднюю стенку снизу платочной вязкой так вяжем дальше и так я довязала вот эту часть 1 2 3 4 5 6 7 получилось изнаночных полосочек вот такая деталька интересно вяжется очень просто как видите так закрывать петельки я буду таким образом первую снимаю провязываю лицевой как вязали и протягиваем. Край не затягиваем. Петельку делаем свободную. Потому что здесь будет одеваться ножка. Чтобы она не сдавливала. Закрыла ряд. Так, здесь вот одну ниточку я отрезаю короче, вторую оставляю подлиннее, чтобы я и буду сшивать. И здесь тоже, которая длиннее я оставлю, а эту я уберу таким вот образом. Итак. Где-то у меня правая сторона, здесь у меня левая сторона. Ну, в принципе, без разницы. Я вот на это ориентируюсь, на начало. Таким образом складываем, вот получилась форма пинеточка. Сшивать я буду здесь, вот здесь. И здесь сшивать я буду иглой для сшивания. Так сшиваем наш пинеточек, складываю его так на левую сторону. Здесь ниточку я специально оставила. Прячу и сшиваем по краю. Так, я дошила. Ниточку эту убираю сразу. лишнее убираю, стригаю. так вот получился у меня такой тапочек. Так, выворачиваем. неточек готов. Сейчас нам нужно его немножко украсить. Такая вот у меня веревочка связана, она у меня связана тоже в две нити, 60 воздушных петелек и вот такой помпончик я сделала. Если вам интересно, как я это сделала, я могу записать мастер-класс, пишите в комментариях. И вот так вот его в эти дырочки Продеваем. На второй конец привяжу помпончик. Точки я отстригну. Получились вот такие вот у меня пинеточки очень красивые. Если вам мое видео понравилось, было полезно, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Будет много всего интересного. До новых встреч.